Привет, студент! Готов услышать последние актуальные новости студенческой жизни? Тогда садись поудобнее и приготовься смотреть. Команда «Универ собрала все самое свежее и интересное специально для тебя. С тобой Петрова Дарья, и сегодня ты увидишь! Что обсудили на прошедшем заседании ученого совета КФУ? В Казанском университете прошла лекция на тему «Бизнес в эпоху подрывных технологий». 29 сентября прошло очередное заседание ученого совета КФУ. Какие вопросы обсуждали и кого наградили? Об этом в следующем сюжете.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 Анна Глузнова, Ленардо Велитяров, Руслан Нуразаев, Универньюз. Болгарская исламская академия еще не открылась, а работа над ней уже идет. В чьих руках судьба образования будущих знатоков ислама расскажем далее. В стенах Казанского университета за одним круглым столом собрались представители институтов востоковедения, государственно-конфессиональных отношений, а также профессора и доценты Российского Исламского университета. Все они посетили КФУ, чтобы обсудить опыт реализации магистрских и докторских программ в системе религиозного образования. К теме отнеслись весьма серьезно, ведь от итогов завершения круглого стола напрямую зависит научная деятельность Болгарской Исламской Академии, которая, скорее всего, откроет свои двери уже в сентябре Следующего года Абсолютно новому учебному заведению предстоит обучить магистров и докторов исламской науки, а также сохранить статус конкурентоспособного вуза в России и в мусульманском исламском мире. Ведь система развития духовного образования требует внесения достаточно серьезных коллектив. В этой связи хотел бы подчеркнуть, что в настоящее время в стенах Казанского университета, в в очень большая работа по подготовке документов по открытию первого в России совета от А сейчас тебя ждут самые яркие новости Рунета. В эфире рубрика Веб-Ньюс. Всемирный день животных отметит в музее-заповеднике «Казанский Кремль». Посетителя ждет увлекательный квест по залам музея вместе с динозавриком Парамошей. Казанцев приглашают на бесплатные встречи в Качаловском. диалоге о театре каждый месяц на малой сцене будут проходить встречи ведущих артистов Качаловса со зрителями в честь 225-летия театра. В Казани прошло очередное заседание комиссии по признанию иностранных граждан носителями русского языка. Экзаменуемые написали изложение, сдали тесты на знание языка, а также прошли устное собеседование. На заседание комиссии были приглашены иностранные граждане, проживающие в Казани, а также других городов и районов республики. Канадский защитник Стефан Эллиот пополнил состав акбарсов. В казанском клубе игрок будет выступать под 21 номером. Подводники из Татарстана нашли на дне Каспийского моря часть останков флотилии Петра Первого. Большая часть затонувших кораблей была построена в Казанском Адмиралтействе. Татарстан представит проекты НОКОМ на инвестиционном форуме в Сочи. Рустам Миниханов возглавит татарстанскую делегацию. Для выпускников КФУ открыт набор корпоративного университета Лабуга. Набор ведется до конца октября, по итогам которого будут отобраны 25 претендентов. КАМАЗ занял четвертое место в рейтинге машиностроительных предприятий по версии «Форбс». В парке Казанской филармонии посадят именные деревья. Саженцы увековечат имена заслуженного артиста России Делили и народной артистки Сулеймановой. В стенах КФУ прошел ежегодный симпозиум для юристов. И в этом году иностранных гостей было еще больше. Чем же университет привлек зарубежных юристов? Смотри далее.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 Продолжение следует...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 В актовом зале Института экономики и финансов КФУ состоялась ежегодная открытая бизнес-лекция, организатором которой выступила интернет-газета «Реальное время». В этом году представители крупнейших IT-компаний выступили на тему бизнес в эпоху подрывных инноваций «Как стать новым лидером?». В 1997 году американский ученый Клейтон Кристенсен впервые ввел термин «подрывные технологии» для обозначения новых продуктов, которые вызывают панику на устоявшемся рынке. Ярким примером подрывной стратегии можно считать приход телефонов на смену телеграфа. По мере совершенствования технологии, многие клиенты телеграфных компаний стали переходить на услуги телефонной связи. О том, что из себя представляют подрывные инновации 20 лет спустя, говорили на открытой лекции «Бизнес в эпоху подрывных инноваций», которая прошла на базе Института управления экономики и финансов КФУ. Перед собравшимися гостями выступили представители крупнейших IT-компаний России и рассказали о том, как они внедряют современные технологии в свой бизнес. Мы заметили, что примерно в одно и то же время, а примерно из одной и той же точки, примерно в одну же и ту же точку хотят ехать несколько людей. Единственная причина, почему они не объединяются в одну машину, они не знают друг о друге. Мы создали систему, которая позволяет эти поездки друг другом совмещать. Для пользователя это стоимость падение стоимости в два раза, для водителей это повышение эффективности. Каждый из спикеров выступил с 20-минутной лекцией. У слушателей была возможность задать свои вопросы, например, как поведение потребителей меняет бизнес, как уже сейчас создавать бизнес будущего и каким образом новые бизнес-модели меняют традиционные рынки. Диана Вакян, Руслан Уразаев, Универньюз. На сегодня у меня все. Желаю тебе приятных выходных и плодотворной учебной недели. До встречи!